Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно добавить любую программу в автозагрузку в операционной системе Windows 10. В данной системе автозагрузка находится в диспетчере задач, который вы можете открыть двумя способами. Через сочетание клавиш Ctrl-Shift-X или нажать правой кнопкой мыши по панели задач и выбрать диспетчер задач. В открывшемся окне перейти на вкладку Автозагрузка. Дело, как раз вы можете увидеть все программы, которые у нас находятся в автозагрузке и какое состояние они имеют, то есть отключено или включено. Сюда добавить программку не получится, она просто не дает. Чтобы добавить нужную, программу, нужно перейти в определенную папку автозагрузка. Для этого вам нужно открыть проводник. Так, давайте все подвинем для удобства. Открываем этот компьютер. Выбираем нужный диск, на котором у нас находится операционная система. В моем случае это локальный диск C. Здесь выбираем пользователи. Выбираем Вова. Теперь нам нужно открыть папку AppData. Может, двумя способами. Она является скрытой папкой. То есть мы можем прописать вот здесь slash appdata или нажать на вид Здесь выбрать, поставить галочку «Скрытые элементы» и у нас отобразится. То есть, давайте вот так покажу вам. дата открыли. Теперь нам нужно выбрать папочку «Roaming». Найти здесь «Microsoft» и перейти в нее. Нашли. Теперь ищем «Windows». Также переходим. Здесь главное меню выбираем. «Программы». И ищем «Автозагрузка». Вот такой путь нас интересует. Теперь мы можем сюда добавить любую программу, которая нам нужна при загрузке вашей операционной системы. Я возьму, например, Mozilla. Да, нажимаю «Свойства», перехожу в расположение файла экзешника. Так, смотрите, для наглядности. Так, вот. Я переношу. Само собой у нас здесь появляется после загрузки. Мы можем отключить и включить. То есть автоматически вы добавляете сюда, и она наглядно у вас появляется в автозагрузке. Тема показывает само собой состояние, но а влияние на запуск это будет после первой загрузки вашей персональной системы уже с данной программой. Вот так легко и просто можно добавить любую программку в автозагрузку. На этом видео урок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях.